Всем привет, продолжаем делать наш блог Сегодня мы сделаем, наверное, доделаем страницу тегов И я планировал сделать подсветку линии кода И на этом остановиться, потому что я немножко простыл И думаю, я заколеблюсь потом кашлей вырежать, вырезать отсюда И в общем по времени выйдет меньше Ну, наверное, я надеюсь а править-то я еще буду больше по ходу Первым делом, как обычно, мы пойдем по правкам Которые были сделаны от прошлого видео до текущего Там всего одна правка да, мне там подсказали, что будут проблемы с кэшем. Мы использовали в блог менеджер Drupal статику. Сейчас покажу модуль с и Так блокира, и в нашем плагин менеджере вроде да нет. Так в блог менеджере что это за файл блог менеджер а, это вообще в блоге, да, не в, не в этом, не в плагинах. Так, в блог-менеджере у нас, вот мы статику используем, да, для похожих материалов, там еще что-то. У нас тут не было вот этих разделителей, и в определенных условиях, например, если тут придет нода, ну, тут я написал, если придет нода с ID 11, и лимит будет 1, получится из-за из того, что нет разделителя, да, вот тут получится 111 вот в этом месте, и если придет нода с ID 1 и лимитом 11, то тоже получится 111, то есть вернется кэш, если ну, два вызовутся на одной странице, и получится, что одни и те же результаты получится, хотя фа по факту это вообще разные должны быть результаты. И поэтому я добавил разделителей, чтобы такой проблемы не было. В общем-то и все. Так, закрываем и идем сразу же к нашим тегам. Страницы терминов. Так, это что за mailstone 11? Мы же вроде его уже закрыли так а ну да он закрытый нам надо тогда 12 создать и тут а он уже есть так почему тогда в 12 он находится в одиннадцатом не перенес так ставим 12 mailсон идем мы остановились на том что сделали страницу текст до да? через views мы сделали для каждой страницы тега блок hero плагин чтобы он тянул картинку либо из поля соответствующего в термине, либо из последнего материала, который связан с этим термином. И мы начали с вами делать общую страницу всех тегов, на которые будут выводиться все доступные теги. И их оформим, и сделаем, чтобы они выводились по количеству материалов, связанных с данным термином, чтобы впереди были те термины, у которых больше всего материалов. Давайте мы с этого и начнем. И... Это нам надо перейти во вьюсы. Так, вот страница наших терминов. И давайте делать. Я это очень редко делаю. Поэтому я делаю это, насколько я помню. Надеюсь, я сделаю правильно. Возможно, чуть неправильно будет. Ну, давайте попробуем. В связях надо сделать материалы с термином. Чтобы у нас появилась возможность ссылаться ну чтобы мы могли, то есть там joint поставится с материалами у которых есть проставлен данный термин давайте мы выберем материалы с термином так что с этими, ну давайте вот пока материалы с термином выберем не знаю как раньше будет должно сработать Назовем ее нод чтобы было понятно что это нода будет и Тут все вроде. В связях мы получаем ноды, которые ну, просто ну, имеют эти термины. Ну, какой-то какой конкретный термин, да, из выводимых. Далее нам нужно поставить агрегацию, чтобы не было дублей. Агрегировать. И теперь нам, по сути, нужно добавить просто сортировку по контент UUID. Да? Не по термину, а по контенту, но ну, вот на который мы сослались на ноду. То есть по уникальным UUID нод. И мы будем делать тип агрегации по, по количеству. Связь будет нода. По убыванию, то есть сначала где больше, те первые идут, потом все остальные. И должно вроде бы работать. Давайте мы это сохраним. И оно должно быть рабочим. Давайте посмотрим, у Drupal сколько материалов? Раз, два, три, четыре, пять. У Твига. Тоже 5. И давайте вот Твигу добавим еще. Ну, тег Твига вот сюда, например. И посмотрим, прыгнет он вверх или нет. Должен прыгнуть. Так, Твиг. Сохраняем. Так, теперь у Твига... Все, у Твига теперь 6 материалов. И здесь он должен подняться вверх. Все. Значит, работает правильно. Я просто не особо помню, как он себя поведет, если там другие материалы бы были, да, то есть... -то, у нас в нашем случае это нормально, будет работать корректно, потому что у нас теги используются только в записи в блок. Если бы были другие материалы, в которых бы использовались эти теги, э, не знаю, то есть, ну, нас это сейчас не волнует, потому что у нас нет такой ситуации, но, возможно, в других ситуациях это бы делалось немножко иначе. Я просто говорю, если что-то там на вьюсах вносит мозг сразу, я проще кодом сделаю. Ну, в нашем случае тут Реально можно и кодом сделать, потому что, кстати, да, нам не нужно, чтобы был постраничный материал. Мы будем отображать сразу все элементы. То есть, какие, сколько тегов есть, только тут и будет выводиться. Если пейджер, да даже пейджер легко программно сделать, это вообще ерунда. Ну, в принципе, вот так. Мы сделали с вами сортировку по количеству материалов. И теперь нам надо, наверное, оформить как-то тизер. А Прежде чем мы будем оформлять тизер, нам, наверное, нужно сделать их сколько-то в ряд, чтобы ну, ширину правильную иметь и правильно оформлять. Давайте мы, давайте мы подключимся на этот Views. Views, Tax, Page. И сколько их тут раз. Давайте по 4 в ряд, как и тизеры блога, должно нормально быть. Так, сразу включим рендер темы. Custom Blogger Assets, CSS компоненты, views. И вот у нас есть articles. И давайте добавим тогда tags к нему. Сюда тоже, где тут views. Tags. Все, подключили. И давайте пользоваться. Хотя у нас есть уже articles. Да, мы можем отсюда копипаснуть. классы это будет одинаковый. Только bam, блок будет другое название иметь. И все. Так, вот они у нас по четыре в ряд выстроились. И теперь нам нужно их оформить. Так, нам для этого, наверное, потребуется template переопределить. Так, где они, где они, где они. Тизер. Um, так, терм текст тизер. Давайте. Uh, templates, контент. Создадим папку таксономий. Терм. Далее, tags. Чтобы знать, к какому словарю тут темплейты лежат. И сам темплейт. Так, и давайте посмотрим первым делом, как этот темплейт выглядит у меня в базовой теме. Я не помню, будем ли мы расширяться, либо будем полностью определять все. Так, if not page, блок контент. Да, немножко странноваты. Так, title, суффикс. Ну, это не page, определенно. Так, контент у нас будет завернут в контент. Ну, в принципе, это нормально. Ну, давайте расширимся от него. Так, extends, таксономии, терм, html, twig. Ой. Twig. И блок, контент сделаем. and блок контент тест сбрасываем кэш и сейчас все будет на местах так я хочу вот эту картинку получать и пускать фонового. так а как мы ее в блоке так мы сделали сервис да угу. что это кстати за картинка вообще такая Давайте вот, например, у Drupal зайдем в редактирование тега и посмотрим. Да, Drupal мы делали, да, Drupal мы делали, э, загружали, а у по походу тянется через сервис, да? Да, э, я не помню, мы делали что-ли поле, которое использует сервис и тянет его. Или как, что-то я вообще это подзабыл уже, давайте таксономия, теги, управление отображением. Так, промы, а вот тизер. А вот да, мы делали, видимо, этот, как его, псевдополе, промы, image, with, replacement. Да, ну все, значит, у нас уже львиная доля сделана. Мы оставляем картинку. Нам нужно, так, получить с вами... Название там, по-моему, лейбл или что-то такое, да, должно быть. Давайте посмотрим, что там вообще есть. td. Context. И посмотрим. Так, здесь есть Url. Нам нужен. Url. Далее нам name нужен. И. Ну и контент, соответственно, там у нас promo image with replacement. Оно одно получается будет всего. Пока что. Ну и просто контент тогда выводим. Все, больше нам вроде перемены не нужны. Мы все это заворачиваем тогда в ссылку. Хреев, а, Url, класс там, блок И это получается. Линк у нас будет. Далее мы сделаем. Сюда контент перенесем. И я хотел, чтобы изображение было, она как бы фоном будет идти, а поверх него будет название термин. То есть нам еще какой-то нужен врапер, как минимум. Ну давайте span сделаем какой-нибудь класс, бэм, блок, um, title. И сюда мы выведем name и нам, в принципе, должно все этого хотеть, чтобы сделать, как нам нужно. Так, вот это что такое? Так, это так выводится name -тер термина, да? А что он такой здоровый-то? А, ой. Так. Он все-таки это воспринимает как page, и нам придется все-таки переопределить весь темплейт. И, наверное, мне придется... Да, наверное, лучше будет потом в базовой теме сделать какой-то тоже блок для этого, заголовка, чтобы его можно было сносить. Так, давайте тогда это убираем. Это убираем и сюда вставляем вот это. Будет так, значит, темплейт выглядеть. И посмотрим. Все. Теперь точно нормально. И... Так, вроде мы нигде больше не используем это псевдополе, поэтому там можно будет указать, какой нужен нам стиль. И давайте мы начнем оформлять. Во-первых, нам надо создать файл, где мы будем писать это все. Так, SSS тоже, компоненты, таксономить, терм. Создадим tax, как у темплейтов и наш файлик. Так, вот таксономий терм. Импорт. Эм, таксономий терм. Такс и там один. Давай. Тизер. Все. Это нам не нужно. И поехали дальше. Вот мы подключились и начинаем оформлять. Первым делом, чтобы нам сделать. М -м. Вообще, не знаю, как это лучше сделать. Я хотел, чтобы они были квадратные, наверное. Давайте пока сделаем прямоугольным, просто квадратные они тогда будут, не знаю, как на адаптиве, ну, типа как у YouTube респонсива через паддинг симулировать ему один к одному. Ну, не знаю, как это себя поведет на каких-то других экранах. В принципе, это должно быть норм, учитывая, что теги маленькие. Давайте попробуем это сделать. Так. Тизер у нас понятно, линк. Вот давайте с линка начнем, сделаем ему дисплей блок и и высоту, так позицион relative, ой позицион relative и высоту мы сделаем 0. Так зачем ты мне пиксели добавил. Посмотрим, что из этого выйдет. Так, сплющило нормально. Теперь нам надо сделать padding button, bottom 100%. Это будет 100% от ширины. Вот у нас стал он квадратным. Ох, не слишком ли большие они? Ну, нормально, если что, побольше ряд просто сделать, они сузятся. Просто попробуем так оформить. Я не знаю просто, как оформлять их. Далее нам тогда нужно сделать промо-имидж. Мы ему сделаем Position Absolute. Ой, все, перепутал. Position Absolute. И давайте-ка мы его растянем на весь контейнер. Top 0. Right 0. Чтобы Bottom потом 0. И Left 0. И Object Fit мы ему сделаем cover, как у бэкграунда. Так, ему не очень это понравилось. Давайте тогда ему сделаем... Это, так, оставим топ и left и сделаем ширину 100% и высоту 100%. Ой, 100%. Вот, и object fit cover. Непонятно, насколько он по центру. Там как у object... А, вот position center. Ну, вроде по центру, по-видимому, по умолчанию. Так, вот мы сделали ему подложку такую. И теперь э, нужно нам как-то заголовок оформить. Так, давайте начнем с того, что position абсолют у нас есть. И этот индекс картинки сделаем, ну, пусть будет 5. Далее давайте мы сделаем title, тоже. Title позиция абсолют z-индекс 10 и топ так топ 50 процентов и left 50 процентов будет так давайте посмотрим и какой-нибудь багround сделаем ему нет color белый от а текст, те, а, а текст а текста мы сделаем ему, а, ну давайте черный тогда просто будет, чистый черный. Или нет, давайте воспользуемся текст color, у нас как раз он темный. И посмотрим, что выйдет. Так, нормально. Он точно не по центру. И нам нужно тогда его немножко сдвинуть. Давайте мы это сделаем. Transform. транслейт И минус 50% туда. Минус 50% туда. И он будет абсолютно по центру. Вот. Ну и просто теперь подоформим немножко. Во-первых, это спан, да, у нас. Давайте мы ему сделаем дисплей блок. И паддинг, ну не знаю, сверху. Наверное, не будем делать, а справа, ну, давайте gap ему дадим, посмотрим. Еще сделаем текст, текст transform, только не lower, а кейс. Ну и давайте font weight bold сделаем. Так, Наверное, надо побольше. Давайте сверху сделаем тоже отступ GAP, а тут сделаем его два. В два раза больше. Нет, это уже перебор. Хотя нормально смотрится. Пусть так и будет. Так, и нам нужно сделать какой-нибудь ховер тогда. Давайте мы... Давайте мы сделаем ховер. Ховер у нас будет, наверное, на link. Разумно сделать... Хотя, почему? Зачем? На термин же можно сделать сразу. Давайте. Hover. Далее. Да, наверное, лучше на link сделать hover. Потому что будем внутри него делать такой. Hover. И дальше нам нужно какой-нибудь псевдолимент. Давайте before сделаем. И так. Хотя это все ссылка. Нормально должно быть. И так, так, так. Давайте тут 15 сделаем, а тут будет 10. Position. Absolute. Давайте Top. Gap 2 будет. Пусть будет. Ну и так везде. Справа тоже Gap 2. Так, это что? На Caps нажал. Gap 2. Bottom тоже Gap 2. И слева тоже будет так же. Так, ну мы ничего не увидим. Я хотел border. Нет, не right, а просто border. 1 пиксель, solid. Ну, пусть будет тоже белый. Опс. Так, он у нас, ему пофигу. Давайте посмотрим. Так, вот мы... А, да, точно, еще контент же Нужно псевдоэлементу И дисплей блок какой-нибудь Да, и за этот Индекс, конечно же, 10 Что-то я туплю вообще Вот, но, ну, нормально То есть у нас будет вот такая штучка При ховре Нам, наверное, чуть-чуть ее Как-то поплавнее да, сделать Она что-то резко все это делает И, наверное, вот тут можно везде По единице оставить, посмотрим, как будет Ну, вот так вот, да, лучше В принципе, можно ее вообще Оставить, да Да, ее вообще, походу, можно оставить На постоянку И сделать, приховывать цвет Чтоб менялся просто Before border Color Какой у нас там? Theme color это Красный, синий, не помню а, Синий, ну Нормально так, нормально. И, а если мы еще сделаем оси заголовок? О, ну вот тоже перекрашивать как-то. Э, нормально ли будет или нет? Ну-ка, а если сделать секондари? Э, секондари. О, красный чуть-чуть получше смотрится. Ну, давайте пока так, наверное, оставим. И добавим им, конечно же, этот. Transition, ну просто border color, 25, 250 миллисекунд сделаем, и из, и сюда. О, нормально, так намного лучше смотрится. Хотя все же, наверное, нужно еще и заголовок перекрашивать. Тогда нам ховер придется поменять. Не на link делать, а на общий элемент. Ну, либо так, ховер, либо вот так вот сделаем. B, так, bg-color, theme-color, тоже давайте secondary попробуем. И цвет текста будет тогда у нас белый красному чтобы видно было так ну да так намного лучше тогда нужно еще ему тоже transition добавить transition background color также 025 с из и вернуть его сюда все а сейчас должно быть плавненько везде вот, ну вот, нормально. То теперь, если попробовать, давайте сделаем не 4... Ну, давай, сколько там делителей у него будет? Получится. 2 на 12, 6 в ряд тогда. О! Они плохо, кстати, смотрятся. Только... Нет, надо побольше. Давайте тогда сделаем... Сколько? Так, тут 6, там 4... Ну, давайте 5 в ряд тогда. Нам для этого, наверное, потребуется 10 колонок. Ой, 10 колонок. Не совсем будем соблюдать 12 колоночную тогда сетку. Во, 5 в ряд. И я вижу, что тогда заголовок слишком большой. Давайте ему размеры немножко уменьшим до 16 хотя бы пикселей. Так. Он так, что ли, 16 или я не заметил разницы. А, ну да, он уменьшил. Да, и паддинги все-таки большие. Давайте тут сделаем 4 пикселя, а тут оставим просто gap. Ну, вроде бы нормально. Пойдет. Вот у нас получается страница терминов. Она сортируется по количеству материалов над помеченным данным термином. Ну и, собственно, выводится. Я не знаю, нам добавлять ее сюда нет. Наверное, все-таки стоит. Давайте-ка мы ее добавим. Только я ее перенести потом на продакшн руками. принесу. Так, основная навигация. Ну и здесь тоже добавим, чтобы можно было зайти. Теги. Ой, блин, все перепутал. Теги. Tags. Все. После блога поставим. И нормально. Ну, нам тогда еще нужно сделать blog uh, для вот этой страницы. Давайте мы это сделаем. Так, DrashGenerate generate blog uh, Да, плагин blog А мы не делали разве ему сокращение alias ДХ? Вот сделали. Название модуля. Так, модуль у нас вроде есть для таксономии терминов, да? Поэтому будем в нем таксономии. Blog таксономии. лейбл пропустим. Плагин ID. Blog. Таксономии. текст По. Ну по пути. Ой. Что-то где-то попал. По пути. Заголовок мы не хотим менять. Под заголовок. Mm -hmm. наверное, не будем делать изображение э, скорее всего, будем и видео, наверное, давайте сделаем тоже только на перечисленных и все давайте тоже сделаем видео, как в блоге, чтобы красиво было Блог blog here, entity blog text так сделали, так, бла-бла-бла uh, subtitle uh, Не понял. У нас что? Опять Storm перестал папки обновлять. Вот. Странно получилось. Тут, ну, тут по сущности, а тут по странице. Так. Ну нормально. Пока оставим. На перечисленных у нас, естественно, тегс. И... У нас логику можно хапнуть из блога, но у нас блоговские пока что здесь находится. Да? Возьмем хира, имидж от него. И видео тоже от него. Опс. Так. Импорт. Все. Так, наверное, кэш надо сбросить. Так мне не нравится теперь, как они называются. Так, это log text сущность. таки это тогда надо тоже тут log чтобы это сущность, а это путь был. А то какая-то разница, непонятная, зачем. Так, вот видео появилось, оно пока что от блога, мы сейчас сделаем аналогичное. Ой, ну найдем какое-нибудь видео и вставим аналогично, как в блоге это сделано. Опс, окей. log text blog here path id он уникален только в пределах одного плагина. Получается, тоже тогда блок так сделаем? Или нет? Или да? Ну, давайте проверим, как он себя поведет. Я уже что-то не помню. Вообще, по идее, не должен, потому что у нас ID уникальный только в пределах одного типа плагинов. И не должны конфликтовать. Да, если зайдем сюда, все будет тоже нормально. Да, не конфликтует. Не знаю, может его переименовать в text page. М -м да, наверное, лучше переименовать в text page, потому что так намного понятнее будет. Все-таки как-то путаница какая-то возникает. Так, blog.tags.page. Ну, нормально, сбрасываем кэш и идем искать какое-нибудь видео под теги. Я не знаю вообще, какое видео можно найти под, под теги. Ну, сейчас что-нибудь просто интересное найдем Где-то тут, наверное, вот техника У нас раз про технику блок И хрен его знает, чтобы тут выбрать Так, я сейчас какое-нибудь видео нарою И типа скипну видео до него Так, я нарыл какое-то видео Вообще не представляю, как, какое оно отношение к тегам имеет Но оно хотя бы там Книжки на полочках рассортированы Типа вот теги у нас тоже сортируют мне надо сделать еще скриншот из него. Так, э, по-моему, S. Давайте посмотрим. Да, все нормально. И нам нужно сделать тогда медиафайлы для этого. Давайте добавить медиа сначала изображение. Э, книжный шкаф назовем. Не знаю, что это вообще что там за ерунда крутится. Вообще странная штука. Ну да ладно. Просто для примера все это делаем. И нам нужно добавить видео. Теперь Downloads книжный шкаф. Так. Я надеюсь, у меня не разойдутся ID-шники с этим, с демо-сайтом. Если что, мне придется демо-сайт выгружать уже на локалку. Потому что, возможно, есть вероятность, что разойдутся. Так, как там все медиа-типы посмотреть? Вроде бы я тут что-то уже другое загружал. Так, это 33. А это 30... А, ну, значит, не разойдутся. Получается, картинка это 34, видео это 35, картинка 34, а это 35. Не все, теперь у нас будут использоваться они на странице тегов. Вон там что-то двигается, типа вот такое видео у нас будет. Так, ну ладно, это сделали, хоть что-то. Пусть будет для, для красоты там двигаться туда-сюда. А уж могли бы, блин, до конца залупить, чтобы обрыва не было. Ну ладно. Потом, если что, заменю. Я просто сейчас не хочу искать, это ничего. Так, и вроде бы с тегами мы закончили. Уango. У нас есть страница всех тегов. У нас есть ссылка на нее. У нас есть блокира какой-то с видео. У нас тут есть все теги отсортированные по количеству страниц тегов рабочие. Ну и все вроде бы, да? М -м -м. Нормально. Давайте мы это закометим тогда. кекс, и мы помечаем эту задачу завершенной тогда. Git add all, git commit m, implements. Номер 43. Git push. Так, все отправилось. Должно закрыть, Закрылось. И... Так, и теперь, теперь, теперь мы сделаем подсветку линий кода. И на этом мы закончим. Тут мне сказали, что в каком-то видео говорил. Да, у меня в блоге это сделано. Так, где бы найти код какой-нибудь? Тут, нет, тут такого нету. Вот в токенах точно есть. У меня есть такая штука, ну, параграф-код, какие мы тут заделали, и в нем можно указывать, какие линии подсветить, ну, типа то, что там произошли изменения. Вот как раз в этой статье тут примеры, они как бы добавляются к предыдущему куску, и тут показано что нового добавилось. И вот они вот так вот подсвечиваются. Давайте сделаем абсолютно то же самое. У нас есть страница об авторе, где сейчас есть параграф кода, и на нем мы сделаем подсветку. То есть, чтобы мы могли при редактировании указывать, какие строки необходимо подсветить, и будем их подсвечивать. Так, давайте мы начнем с того, что я вам покажу, что сейчас там ничего нету еще. Вот у нас есть код. У него есть заголовок, у него есть содержимое и у него есть behavior, да, какие-то классы, стили параграфов и заголовок, да, какого размера. Кстати, вот ему это не надо. Ну, хотя у него переопределено и так работать и будет. И больше никаких специфичных у него параграф, behaviorов нету. Мы их давненько уже делали и вот нам сейчас опять придется их сделать, ну, один, в котором можно будет указать, какие строки подсветить. Я сделаю это абсолютно точно так же, как у меня, чтобы ничего не выдумывать. Только код Джески немножко получше напишем, и все. Так, давайте у нас есть log блог. А, нет, у нас есть log paragraphs, который чисто под параграфы. И вот мы в нем создадим плагин behavior. Um, -г -г -г. Так, на какой-нибудь копернуть. Ну, давайте параграф класса behavior и назовем. Um, так, код line highlight. Да, нормально. Codeline headlock paragraphs. Codeline highlight. Добавим музыкаловок тоже. Codeline highlight. И какое-нибудь описание. Опять же, highlight codeline for focusing. Ну, как не так, напишем описание, неважно. Uh, так, из applyable у нас должен быть м, параграф типа, параграф type id, код, вроде так, да, параграф называется, параграф type, код, да, называется. Далее, view, view пока уберем, и behavior form, Давайте сделаем. Uh, у нас давайте назовем его Line uh, или давайте high, high, Highlighted Lines. Это будет Text Field. Аналогично дадим название Highlighted Lines ему заголовок и описание какой-нибудь Separate. Separate line numbers with commas and range with твои да, то есть у нас можно будет вводить как определенные строки конкретные, так и промежуток строк, да там, например, от 10 до 20. Мы сделаем так, чтобы эта Джеск сама все просчитывал и подсвечивал их, чтобы нам не надо было вот, например, если 100 строк подсветить, чтобы не надо было их там, да, каждую прописывать. Это будет неудобно. По умолчанию у нас будет. Получается, на не забыть вот это поменять. По умолчанию будет пусто. И все, вот все, вся наша форма. И мы будем вот это значение, которое указали в behavior, добавлять в атрибуты просто нашего параграфа. Да? Так, attributes. И давайте какой-нибудь data. Data. High. Так. Highlighted. Lines. Назовем такой атрибут и добавим ему значение. Par, ну, вот это вот. Так, и теперь у нас, ну, наверное, надо сбросить кэш. Надо для этого параграфа добавить behavior включить. Так, редактировать. Код лайн хайлайт. Вот он и есть, мы его включили, и сейчас он заработает. Так, код, Behavior. И вот он у нас появился, вот это поле. Ну и давайте сразу же введем какие-то значения и проверим. Во-первых, давайте сначала зайдем на страницу. Так, у нас немного тут кода. Uh -huh. Так, дата highlighted lines у нас добавляется, пустая. В принципе, можно, наверное, не добавлять, да, если... Давайте по умолчанию будем тут делать false. Перенесем в переменную highlighted, highlighted lines и в highlighted lines и только тогда... Добавляем и тут, ну, по умолчанию туда уже нет смысла указывать. Чтобы, ну, лишний раз не добавлялось дата-атрибут, который, ну, не нужен. Зачем он нам нужен такой? Все, его нет. И подсветим, ну, я не знаю, давайте посчитаем. М -м так, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Давайте подсветим 11, 12. Ну, нет, это как-то... 12, нет, 14 подсветим И 15, 16 17, вот 18, 19, 20 14 И с 18 по 20 -й. Конечно, это проще делать Через какой-нибудь редактор Скопипать сюда код И выделить, посмотрите, какие линии да. Ну, пока так Так, вот я указал, что нужно подсветить 14 линию И с 18 по 20 -ю. Сохраняем и теперь у нас должен быть в дата-атрибуте. Ну, вот это значение прям так и пойдет туда но ну, эм, Вот. Дата highlighted Lines. 14 с 18 по 20. Ну, естественно, само собой, не подсветится. Нам нужно написать GS-ку небольшую. Ну, как-нибудь. Ну, нормальную, такую gs которая будет это все высчитывать и подсвечивать. Так. Ну, наверное, мы ее напишем прямо здесь. Давайте создадим папку assets. JS сразу же. И эм, назовем его. Ну, давайте параграф. Коды. Highlighted lines. Ну, вот так вот. Назовем файлик, чтобы понятно было, что к чему. И нам нужно объявить библиотеку для, нее, для него. Так, давайте blog.com. Paragraphs, uh, libraries, точка И мы назовем его как-нибудь blog. Paragraphs. И highlighted. Также с нижнего подчеркивания. Lines. JS. Uh, assets. JS. Так. И в... А, dependencies, да? Dep пенденс нам наверное потребуется только ну Drupal и все пока что вроде бы должно хватить не знаю сейчас посмотрим мы будем не будем использовать jQuery ну во-первых тут уже не нужен и все сделается без него и меньше мину зависимость на странице давайте будем подключать тогда в build Attached. libraries Нашу библиотеку только что созданную. Опс. Эм, Да-да-да-да-да. Что-то я туплю уже сегодня. Ну, как бы не уже, а сразу же туплю. Что-то сконцентрироваться не могу. И э, вроде бы мы еще версию, да, забыли указать версию. Вроде бы она нужна. Просто укажем версию модуля. И вот так вот. Highlighted lines называется библиотека. Blog Paris, он точно он же сам добавляется от модуля. Это я с чем-то с другим спутал, по-моему, с сервисами. Так и все, и у нас получается будет подключаться JSK, если на странице есть хоть один параграф, у да, которого указан подсветка код, ну строк кода, да, если их нет, он не будет подключаться, то есть, опять же, хорошо скажется на производительности. Давайте посмотрим, подрубается ли JSK. Не похоже, кстати, конечно, разбросить после объявления libraries. Не хочет он подключаться, да, у нас? Где-то я ошибся, значит, да? Um. Ой, оттачь, букву попутал. Теперь юрор. Uh. Library? Нет, library же правильно все. Так, что за ошибка? Пойдем смотреть. Админ. Что, уже все мажу сегодня. Так, админ. И что у нас там за ошибка-то вообще? Uh, you're not allowed to use libraries in Attached. В смысле? В смысле? Блин, фу, ты, действительно, library же. Все сегодня путаю вообще. Так, поэтому после этой задачки я закруглюсь 100%. Так. Тест вышел, все, у нас получилось, и давайте мы тогда начнем уже писать код. Первым делом-то у нас э, все нормально. И мы начнем, наверное, с комментариев. Ой, с комментариев. Файл. Код. Highlight for paragraph код. Ну, как-то так напишем. Дальше, function, ну, t8.jsbehave, просто так напишу, О, ну, ладно. Так, jQuery нам не нужен, мы им не будем пользоваться, и назовем его, не знаю, параграф коды, Х хайл, ух, как, это, не понял, откуда такая подсказка вылезла? У нас что, уже такое есть, что ли? Так, так, это что за джескал? У нас она в теме есть. Это подсветка кода. Да, она относится к теме. Все корректно. Кстати, ее тоже надо переписать с, этого, с jQuery на ванильный джескал. ни к чему там jQuery вообще. Так, у нас получается это будет конфликт. И параграф кода highlight lines. Вот так вот. Тот подсвечивает, в принципе, код, а этот будет подсвечивать линии. К нам приходит контекст, settings и давайте будем делать. Так, давайте мы сделаем сначала выборку всех. Да, давайте, наверное, сначала выберем все параграфы. Код, paragraphs. Можно, в принципе, от контекста отталкиваться, но я не хочу, типа, этот тач писать, поэтому давайте мы просто от документа будем всегда брать. И query select, так query all, будем выбирать следующим образом. Во-первых, какой у нас там класс. Так, параграф код. Отлично. Выбираем все параграф коды. Not э, так, ой, ой, ой, ой, ой. -ой. Э, все перепутал. Но так, нот, параграф код, lines highlight. Вот так вот назовем. Uh, это для того, чтобы нам. Ну вот, мы отказались от jQuery. Там есть jQuery once. Еще, есть, ну, когда используется jQuery, как правило, тащится зависимость еще от once на друга в behavior. да чтобы код не вызывался много раз. Потому что вызыва... ну после каждого якса перевызываются еще. И то есть вот этот код будет перевызываться несколько раз на странице, а не единожды. И, соответственно, нам нужно как-то сделать, чтобы этот код, ну вот наш конкретный, он не вызывался... Ну, он будет вызываться все равно каждый раз, да, там какой-то якс прошел, еще что-то произошло. Он будет вызываться, но чтобы он не отрабатывал дважды. То есть он не добавлял подсветку линий, там, по два-по три раза. Он один раз добавил. Все. И больше не добавляет. Соответственно, мы будем чуть дальше добавлять вот такой класс. После того, как мы обработаем параграф. да, И в следующий раз, когда вызывается этот behavior, он будет выбирать только параграфы, у которых нет этого класса. И если таких параграфов нет, ну, он дальше вообще ни в какие условия не уйдет у нас. То есть, это такой вот легкий, так скажем, простой способ повторить, функционал jQuery VAS он там конечно немножко по-другому но чтобы не, не городить тут кучу кодов, можно спокойно вот на основе селектора это все вырулить так ну и давайте получается if в код paragraphs length если там хоть что-то нашлось да ну вероятнее всего найдется да потому что у нас uh, этот js цепляется на странице где есть уже параграф код в котором уже 100 процентов есть какие-то требования для подсветки. Но мы подстрахуемся, все равно напишем. И пойдем по каждому из них. For each paragraph. И давайте мы пор... проверять будем, есть ли у этих параграфов... Так. Что ему не нравится? Data атрибут data code lines, highlight, да? Или как она у нас там называется? Data highlight lines. И в paragraph getAttribute и длину проверяем Length, если там задано да есть значение мы можно конечно же опять же на уровне селектора это все сделать но это уже будет очень как-то мудрено мне кажется поэтому ну его нафиг лучше тут проверить условиям как мне кажется и если они заданы мы тогда получаем ну перемену зададим lines ну, нам надо будет распарсить линии, да? Mm -hmm. Так, давайте пойдем по порядку. Первым делом нужно... Давайте просто напишу led lines. Сразу в комменте. Ой, тьфу ты, блин. Нам нужно ну линии какие подсвеч подсвечивать. Далее нам нужно... Э, сколько всего линий, да? Lines total. Ну и добавлять будем подсветку. И после этого мы добавляем параграфу, так, класс-лист, add, вот этот самый класс. То есть, неважно, ну, то есть он пройдет по всем параграфам и повесит на них вот этот класс, чтобы они больше не, не выбирались с селектором, потому что мы якобы их обработали. Нашло у него там подсветку линии, не нашло, то есть все, мы его обработали, если не нашло, ну и не, не найдется, значит. И все, вот он добавляет highlighted и больше не будет вызываться, ну, один раз только пройдет этот цикл. Нам потребуется несколько функций, наверное, для парсинга линий и для ну, количества всего линий получения, потому что ну, нам операции не нужно. На нам придется, так, ну я открою сейчас. То есть это, то есть спаны это не обязательно, что это строка, да. То есть нам придется высчитать количество линий путем подсчета, ну получения сколько line height, да, у каждой линии. И делим на высоту вот этого элемента, и получится столько линий у этого кода, да? И мы сможем определять, во-первых, какой размер у подсветки должен быть, и на какой, на, каком, на какой позиции она должна появиться. Ну, давайте первым делом мы распарсим линии, то есть вот эту, вот эту, вот эту строку мы будем парсить, то есть чтобы получить, скажем так, массив, в котором указаны все линии, в которых нужно подсветить. То есть Грубо говоря, мы будем получать 14, 18, 19 и 20. То есть мы вот эту часть должны превратить тоже в, в ну, конкретные номера линий. Давайте это сделаем здесь же. Просто сделаем ему behavior нашему новый, как не знаю, как у behavior это правильно, свойство, это метод без разницы. Назовем его parse lines function lines. Ну пусть так назовем давайте комментарий добавим parse line to new array handle range of lines to be correctly parsed. Ну, вот так вот хватит. Думаю, что понятно, что основная суть это распарсить вот эти вот куски с range, ну, как по-русски с, с промежутком, да, там, не знаю, как правильно сказать точнее, и Разделитель-то через запятую-это ерунда, да? Там explode или что? Ой, ну split в этом в джессе и все, все найдено, массив готов. Ну вот с рейнджами уже придется немножко повозиться. Давайте первым делом let lines array какой-нибудь сделаем. Lines split запятая. Первым делом мы их разделяем по запятой. Упс, нажал и у меня селектор съехал, так получаем в принципе да вот эти куски 14 и 18-20. Это будет первый массив. Дальше let, ну давайте new lines array. Или lines array new, правильно называть lines array new. Вот так вот назовем. И это будет просто пока что пустой массив, в котором ничего не будет. Теперь давайте идем по lines array нашему, только что полученному. for each item так, uh, let. И назовем его lines. Lines range, да. Тут мы будем пробовать получить uh, разделить, ну, раз, ну, значение вот это вот 18.20. Путем, опять же, значение item мы пытаемся сплит раз, ну, разделить, но ну, ну через двоеточие. И получается, если в lines range у нас длина. Равна 2, ну, да, 3 сделаем. То есть разделил. Вот 18, 20, получится массив из 18 и 20, значит длина уже будет 2, и это уже массив. Если же он получается не длина 2, 1, значит, это просто вот, например, цифра 14 пришла. И мы тогда просто пушим lines, renew. так push и сразу парсим integer parse int. Ну, item получается. Все. То есть, если это обычное значение типа 14, он просто сразу же в этот массив кидает. Если это все-таки range, он уже делит на 2, их будет число 18 и 20. И мы тогда уже заполнитель будем делать. Получается let line start. Опять же, parse int, потому что нам будет числами нужно работать. Lines range 0. Первое значение берем. Это будет строка старта и line end. Опять же, parse int. Lines range единица Это второе. Вот если вот придет 18-20, тут будет 18, тут будет 20. Теперь мы знаем, что у них есть строка начала, строка конца. И мы задаем let i какой-нибудь, просто да, объявляем. И идем по циклу for i присваиваем line start начиная с 18 пока i меньше line end да, то есть пока не дошло до сколько там до 20 мы делаем i плюс и добавляем каждое значение просто в этот в новый массив line да, lines array new мы делаем push и Получается, опять же, parseint для подстраховки просто ай, да? То есть вот он начнется с 18 до 20, будет идти этот цикл, и вот получается 18, 19, 20 он добавит вот в этот массив. И после того, как он это все сделает, нам просто нужно вернуть lines array new. Вот так вот. Все, вроде должно. Что он ругается, не понимаю. Expected один пробел после, функ... после названия функции. 0 found. А, это что ли? И вот теперь мы можем получить тут э, массив линий. Lines array. И вызываем просто vi, this. Parse lines. И мы в него передаем вот это вот значение. Так, и давайте посмотрим, что он вы, выведет нам. Правильно ли, без ошибок. Может, я где-то накосячил просто. Да, что ж ты... Сдвигаешь так, мне прям не нравится это. А, зачем он так сдвигает, вообще не понимаю Lines Array Так, и давайте посмотрим консоль Вот он нам выводит Массив с линиями, которые нужно подсветить Вот он 14 нашел И распарсил наши Как это сказать Range с 18 до 20 То есть ну вот 19 он туда вписал Если бы было бы с 18 до 40, он бы так вот заполнил Все до 40 то есть мы каждую линию будем отдельно отрисовывать и подсвечивать. В принципе, можно заморочиться, там длинные рейнджи одним блоком делать. Ну, я так не парился, и тут не буду так париться. В принципе, нормально работает, и ладно. И нам нужно получить, какое количество линий ну строк-кода да, в параграфе данном. То есть вот сколько здесь строк-кода на самом деле, включая вот эти вот Отступы, да, пустые. Для этого давайте сделаем еще один метод. Назовем его parse ну давайте lines total. Будем следовать такому неймингу тогда. Function элемент. Будем передавать ему параграф, ну дом элемент параграфа, кода. И из него будем уже собирать данные. Давайте в комментарии parse total lines in element так и Давайте сразу вызов его тут сделаем. Боже что ты мой, что это такое? Так, let lines total. Вот так вот. This parse lines total. И мы передаем у него просто вот параграф, да, вот, который сейчас по циклу идет. Мы его передаем этот элемент. Вот он сюда приходит, и мы с ним начинаем работать. Ну, первое, во-первых, нам нужно получить прекод, э, да, вот этот вот потому что мы будем считать количество строк только внутри него. То есть сам параграф он намного больше, и по нему считать неправильно. да. То есть у него title какой-то есть, да? мало ли еще что-то. Мы будем опираться только на прекод, в котором непосредственно находится код. Соответственно, мы ищем, получается, ну, давайте назовем код элемент из текущего элемента. В принципе, можно его параграф да, назвать, чтобы понятнее был параграф. Так, параграф, query, селектор. И выбираем просто прикод. Так, вот мы получим вот этот элемент. Давайте сразу проверять будем, что там делается, раз вы сделали код элемент, чтобы не накосячить. Получаем вот этот элемент сейчас, да? Да, вот мы его получаем. Так, и мы видим, что у этого элемента есть паддинги, да? Ну, нас больше всего интересует, конечно, паддинг вверх и паддинг вниз. То есть, они учитываются в общей высоте, но... То есть, вот видно, да, hate 595, это 595 с учетом паддингов. Но паддинги не часть кода, они не должны учиться. То есть, если мы их начнем учитывать в подсчете высоты линии, у нас неправильная высота получится, она будет больше, чем, должна на самом деле... ну, чем она на самом деле является. Поэтому нужно получить значение паддингов, прежде чем мы начнем вычитать, ну, вычислять высоту. Давайте получаем код uh, элемент styles, назовем так. Все стили получим сначала. Window uh, get там компьютер ой, win, window get computed style for код элемент. Вроде так в ваниле, да, сейчас это делается. Он должен uh, styles, он нам должен вернуть объект со стилями, примененными для данного элемента. Да, вот. Все значения... Да что, что не можешь рассказать? Вот, все, все, что там применено к нему, да, какие значения есть, <coughs> он нам все вернет. То есть, где-то тут и padding должен быть. Блин, ну их тут дофига, хрен найдешь просто так, и, и мы сразу же тогда получаем оттуда padding топ и падинг bottom Let code element padding-top назовем. Это будет code element styles. И get property getPropertyValue у этого объекта, да, вот который здесь создается, мы получаем padding-top. Вот он нам вернет padding-top, но он, наверное, будет немножко 0. Так, почему он вернул 0? Он не 0 определенно, у него padding-16. Um, в чем же я ошибся? Так, get property getPropertyValue. Padding top. Так, нет, он определенно должен возвращать не ноль. Это интересно. Ну-ка, а если padding bottom, еще сразу же padding bottom, потому что он нам тоже нужен. Padding bottom. И посмотрим, что он нам вернет в таком случае. Оба по нулям, но у них не нули определенно. Вот у нас pre, вот у нас код, и у него есть padding16. А, а если ему задать вот, ну, просто padding, неужели он не разбивает на составные? Нет, все равно 0, да? А, это интересно, почему? Get computed styles. Так, ну, давайте посмотрим тогда еще раз. Вот так Вот. Так, не понял, почему. Все нормально. Вот он нам возвращает стили. Нам... А, ну, может, так найдет. Нет, он так не ищет. И как нам сейчас тут найти падинг в этом? Ты что, что ж ты так тупишь? Так, ну давайте просто пролистаем тогда. Эм... Background, position. Так, ладно, дальше идем. Где P будет? Опа. Так, вот. падинг топ 16. Может, я вот так вот напишу. И падинг padding... Где же bottom? Нет, вот еще есть. Все правильно. падинг bottom 16. Padding топ 16. Что? А почему он возвращает ноль-то? Так как минимум нелогично. Паддинг. Может, я где-то ошибся, опечатался. Давайте найдем, что такое getComputerStyle у Firefox. О, так. Дает значение всех свойств CSS текущего элемента после применения всех стилей на него. Угу. Вот, мы ему передумали. он нам возвращает стили, да? Um, так. А что за второй аргумент? Почему он туда передает? Нет, нам это не надо. Так, он получает. И вот. GetPropertyValueHate. И он получает высоту. Um, Почему он у меня ничего не получает? Ну-ка, высоту ему? Высота у него авто. Он, блин, откуда вообще это берет-то? Нет, ну, объект стилей, он корректно, Он показывает правильно. Вот у нас правильный элемент. Он все у него видит. Он правильно по нему выдает нам код элемент styles. Да. Да, все нормально. 308 всяких значений. Но он нам неправильно выдает значения вот эти. Почему он возвращает 0? Ну, какая мы парс какой-нибудь флот. Там все равно, наверное, потребуется, потому что мало ли что высота у него неровная. Нам надо точно знать, он 595,2. То есть нам флот все равно потребуется. И 0. Не. Ну я... Это тот точно я вижу, что я делаю. Ну, ну давайте вот ради интереса 0 ему укажем. Вряд ли это что-то изменит, потому что стили все равно корректны. Да, это ничего не меняет. Абсолютно. Мы получаем стили, эм, получаем property, padding top, padding bottom, и они у нас по нулям. Это вообще шиза какая-то. Так, ладно, я пока, наверное, э, видео потом скивну, Я пока э, разберусь быстренько, что за фигня происходит. Вообще не понимаю. И потом продолжим. Я расскажу, что я нашел. Так, в общем, я разобрался с этим багом. Э, это был косяк из-за того что мы получаем быстрее чем ну мы получаем э, вот этот элемент с кодом быстрее чем его получает э, highlight js падинг добавляется от класса highlight js а нет Ну, он не по умолчанию там есть просто а вот именно от highlight js там паддинг, поэтому мы получаем быстрее чем он успевает повесить эти классы и применить стили и соответственно там действительно получается 0 надо будет наверное как-то это лучше сделать, но суть такая, я пока немножко костыльнул, я сделал в этом цикле, если там прикод уже с классом highlight.js, то есть вот с этим, тогда мы идем дальше, и только тогда мы навешиваем lines с да, чтобы он потом не вызывался. До тех пор, пока его нету, он будет вызываться. И, и получается на странице он пару раз успевает вызваться, в первый раз туда приходит прикод без highlight.js, то есть тут null будет, и он не войдет в этот в это условие, а вот уже на второй раз как раз уже отработает Highlight.js. Из нашей темы появятся классы, соответствующие стили с паддингом, и он зайдет в этот цикл, уже сделает всю эту работу и повесит класс, и уже дальше опять не будет вызываться. То есть мы в данном цикле теперь ждем, пока появится на код вот этот класс, да, потому что, ну, вот так вот. Наверное, лучше будет паддинги убрать вот отсюда, да, и в параграф код их перенести, Ну тогда вот в hl.js остается padding вот этот. В общем, надо подумать. Либо давайте сразу это попробуем сделать, и если это поможет, так и оставим. Так, давайте SSS. Капец, я, конечно, тупанул с этим всем. Так, а, пре, вот давайте в pre код вот так вот сделаем. padding gap 2. А вот этот падинг убираем. В таком случае у нас получается падинг уже на, на на на. На прикод находится. Этот откуда лезет из Highlight а, не, а, это font-size. То есть на прикод он будет даже если не будет вот этих классов. То есть падинг все равно остается. Конечно, он странный. но Он остается, да? И мы его, наверное, получим сейчас. Ну-ка, давайте, давайте я это сюда. Угу, угу. Вот этот костыль. Это что ж так форматируешь Ну, просто попробуем. И он должен вернуть 16, да? Да, все, вот ну, тогда костыль я убираю. Без него будем работать. И идем дальше. В общем, да. Странная проблема получилась, вообще неадекватная какая-то. Ну ладно, будем, буду знать на будущее. То есть вот, вот у нас так получилось, что Highlight Jets отрабатывает чуть позже, чем мы вот тут уже пытаемся получить, и паддинг от него, и он и нам правильно, что 0 возвращал. А когда мы уже смотрели в консоли, Highlight был отработан на тот момент, и там уже был правильный паддинг. Я уже думал, блин, что за ерунда. В консоли все отдает 16, тут отдает 0, потом это перло до меня. Так, вот мы получили padding-top, padding-bottom. Теперь получаем высоту, код-элемент-height. И получается код-элемент-styles-get-property-value-height. Угу. Так, это мы получили высоту. И все это давайте мы завернем теперь в парсе float потому что эти значения могут быть дробными, во-первых. Во-вторых, нам не нужны приставки пикселей, нам нужны только цифры. Нам не нужно, чтобы он отдавал нам 16px, нам нужно просто 16. Если там 16,5, 16,5, но ну никак не, P, не px, не там ни не m, не rem, какой бы там не использовался формат исчисления, забыл как слово называется. Нас это не должно никак задевать, по идее. Но он в пикселях, да, вроде, ну не знаю, у нас все в пикселях. Должно отработать что-то сейчас задуматься, а если там m придет, то он нам что вернет? 3m? Ну, у нас в пикселях, нас это устроит, потому что мы делаем это для себя, не контрибное решение. Так вот, мы получили padding-cloth, padding-bottom, padding-hate. И теперь мы получаем content-hate. элемент content-hate, то есть высоту вот этого элемента без учета паддингов. То есть он сейчас 595, если мы обратимся, тут будет 595, ну и два, потому что мы с флотом берем. Но это неправильно, нам это не нужно в отрисовке линий, то есть это лишняя информация для нас. Мы паддинги не используем. И получается у нас код-элемент height минус код-элемент padding-top и минус код-элемент padding-bottom, так мы получаем высоту. Дальше нам нужно получить размер линий, Наверное, не знаю даже как лучше сделать, нам наверное еще в будущем это пригодится, сделаем отдельный метод так uh, get line hate function element get line hate хм, ну да мы передаем элемент он нам будет выдавать line height. мы также сделаем элемент uh, styles так styles window get computed style элемент и будем возвращать сразу же return элемент styles get property value line hate. а также наверное там может быть дробная. давайте parse int посмотрим что будет так и мы тут получается получаем let. Ну давайте код line hate. This get line hate и передаем туда код элемент и возвращаем, соответственно, уже значение return код компьютер контент hate высоту мы делим на line hate. так код line hate. все это будет наша высота э, ой ну сколько линий всего в этом в коде да консоль log lines total давайте посмотрим что он возвращает работает ли он нам возвращает nan так почему он нам возвращает nan code line hate консоли лог так консоли лог это что у нас 28 28 это пиксели очевидно давайте вычислим line hate нет line хейт у нас 25 и 6 что такое 28 тогда эм, опять какая-то ерунда пошла консоли лог посмотрим что такое мы передаем ему код элемент это прекод 28,8 пикселей. Откуда он это взял вообще? Um. Но он нам показывает 25,6. Ну-ка, давайте проверим элемент styles. Доверимся, наверное, все-таки JS, что он там нахимичил. Так, давайте line hate. Что-то я сегодня вообще туплю. Так, нет, так, так, так, lineHeight 25,6. То есть, ну когда мы получаем getPropertyValue, мы получаем 28, что... Как это работает, я не представляю. Часто что ему не так. Сейчас мы уже точно работаем после того, как все отработало. Как он получает сразу же тут же совершенно другое значение. Line Hate 25,6. Возвращает он 28, да, и 8. Что вообще происходит, не представляю. Ну-ка. Ну ладно, пусть он пока это возвращает. Я, если что, потом разберусь со всем этим. Странно это все себя ведет. Так, 28. Ну хотя 28... А, парс инта. Почему парс инта? Парс флот. Нужно тоже. Потому что лайнхейт тоже может быть флотным. Как вот сейчас, например, он возвращает 28. 8. Ну ладно, не суть. Я потом это пофикшу, Потому что сейчас у меня вообще уже мозги вскипят. Я вообще туплю. Так, и почему он... Давайте посмотрим, почему он нам NaN возвращает. Что это за бред вообще? Так, консоль, лог. У нас получается коды, элемент, контент, хейт и код, line Ну, код, лайн, точно 28.8 возвращает. Ага, а код, элемент, контент, хейт, он нам возвращает криво. Почему он по Не знаю, давайте посмотрим... Код элемент hate. Это сколько? На, так, почему код элемент hate теперь неправильно? Um. Высота почему-то авто. Так, ладно, давайте пока попробуем просто сделать что-то. Я вообще ни в, ни в какую не варю. Вообще, и код элемент хейт. Я потом, если что, на неделе все это поправлю. Посмотрим, что из этого. Просто на offset height оперемся. Она без дробных чисел возвращает. Не совсем корректно должно быть. Ну, вот он нам что-то вернул. Количество линий 22, 36. Но ну, это как минимум странно. Такого быть не может. Так, если это вроде бы 14, 15, 16, 17, 18... Нет, это 20 заканчивается. 18, 20, 21, 22... 22 должно быть. Там внизу ничего вроде нету. Ну, он нам возвращает 22.36. Давайте parse int тогда сделаем. Потому что строки-то у нас точно не дробные. Пока так оставлю. Если что, потом поправлю. Говорю, что-то меня сегодня накрывает. Видимо, лекарство действует. Так. 22. Ну, 22 линии, по крайней мере, пока что это корректно. А потом я это все подправлю более точно. Потому что что-то как-то себя все это странно ведет. Я еще перепишу тогда ну, подсветку линий тоже без jQuery, может это еще как-то поможет, что там навешивать, непонятно. Так, и нам получается осталось сделать только ну добавление элементов, которые будут подсвечивать эти самые линии. Мы будем просто добавлять внизу спаны, которые будут иметь определенный вес, ну, line-height, и смещение внутри элемента, чтобы было все корректно. Так, наверное, придется еще поправить потом стиль, чтобы паддинги в боди были только от прекода. Ну, сейчас разберемся. Давайте напишем еще один метод. Add highlight elements function element. Ой, раз уж начал, я закончу сегодня. Ну, мне это не очень нравится так. Add elements for highlight, highlighting lines. А, все, напутал. Так, spell. Так. <coughs> И погнали. Нам что потребуется, во-первых? Um, ну, элемент это параграф будет, наверное, просто. На параграф потребуется. Далее нам потребуется количество. Нет. Uh, lines. To highlight, линии для подсветки, массив, и lines total. Вот так вот нам потребуется, наверное. И вызывать мы это будем здесь. Получается this. Это uh, highlight элемент. Передаем туда параграф, в котором это нужно сделать, его uh, распарсенные линии, какие подсветить, и количество линий всего. Так, давайте, поехали. Uh, ну, опять же, получаем код элемент, параграф, querySelector, pre код Дальше. Нам потребуется padding узнать, опять же, led код чтобы, когда мы будем делать position, ну, там, абсолют топ, да, допустим, чтобы его вычитать, ну, и... То есть, учитывать его, чтобы он пропускался. Код element styles нам опять нужно. Давайте возьмем вот так вот, просто не будем мучиться. Так, тут надо конвертировать в короткую запись. Тут Тоже тогда. Получили padding топ. Дальше нам нужно let line hate. Ну, line hate у нас вот тоже есть. Уже готово. И будем создавать тогда элемент. Давайте его чуть пониже сделаем, let uh, highlight element, ну вот так вот его назовем, highlight элемент. получается document, create element, create element, пусть это будет div, далее мы ему будем добавлять какие-то классы, highlight элемент. класс list, add <coughs> highlight Line. Highlight элемент. Дальше. Ну и высоту мы зададим сразу style. Hate. И получается у нас Line Hate. Где она? Не вижу. А вот код Line height. Плюс, ну, пиксели типа, в пикселях. Дальше мы идем по всем линиям, ну, которые нужно подсветить. Lines to Highlight получается. Lines to highlight for each line number и погнали uh, ну давайте проверять первым делом и если текущий line number um, только меньше либо равно lines total поэтому мы total получали только тогда будем добавлять То есть, если там указали, например, подсветить сотую строку но у нас 20 строк Мы не будем добавлять этот элемент Во-первых, чтобы он ни на странице не всплыл а во-вторых, ну и зачем это лишнее действие И лишний дом элемент на странице, который никак не будет задействован И получается мы Let line highlight, line highlight Назовем элемент Блин, что это такое? Так вот, неправильно написал. Это конкретный элемент, который будет подсвечивать конкретную линию. Мы его будем получать путем клонирования вот этого элемента. Так, клон, node». Мы ее никуда не добавляли. И, соответственно, мы склонировали полную копию с, учет... ну, с этим классом, с высотой. И задаем ему еще дополнительно «line highlight» элемент. «style» «top». И мы ему задаем смещение сверху. Так, во-первых, нам потребуется. Так, мы первым делом умножим тогда line hate. как она там у нас? Код uh, line height. умножаем на uh, линию, да? Ну line number. Далее мы также плюсуем, получается padding top. Чтобы он не учитывал. Ну, как бы он учитывался наоборот и смещался. Ну, и это все опять же заворачиваем. В скобки плюс Px. Так, нам, наверное, из line number надо будет еще вычитать единицу. Он будет выше. Ой, ну, ниже тогда реальной линии. Давайте сделаем сразу же. Потому что я помню, с этим тоже. Нарвался. И мы добавляем к код элементу. Вот этот новый вот эту новую ноду append, child. Получается line, ну давайте скопируем, <coughs> line highlight элемент. Давайте посмотрим, что выйдет. Так, где-то у нас они должны добавляться. Вот highlight line, вот у нас у них высота есть, позиция, все. Ну они сейчас просто выводятся снизу, сейчас мы их оформим. Давайте мы им сделаем следующим образом. Параграф код, да. Мы им класс делаем по бему. Параграф код. Highlight line. Вот так вот. И оформим их немножко. Так. Ну вот, параграф код. Highlight line. Это мы уже будем делать в стилях. Параграф код. Ну, давайте ниже сделаем. Получается, позишн у нас. Um, абсолют на коде должно быть Position Relative, да? У нас его, наверное, нету. Давайте добавим. Ой. Position Relative. И давайте просто Background сразу Red сделаем, чтобы заметить, что они сдвинулись в Background Color. Ну, просто Red. Потом поменяем. Так. Так, так, так. Они сдвигались. Так, надо им задать ширину. То... Так, вот они. Так, они на добавлялись. И. Нет, давайте не ширину 100, а left 0 и right 0. Ой. Так вот точнее будет. Они будут более правильно растягиваться и без вот этого оверфлоу. Вот. Они закрыли наши линии, которые мы хотели якобы подсветить. Насколько корректно сейчас узнаем. Давайте немножко сбавим цвета. Так, я, видимо, посчитал, что ли, кривый или что? Давайте уберем, попробуем. Минус единицу отсюда. Мне кажется, она нужна. Да, он тогда ниже. Нам все верно минус единицу тут нужна. Но у нас некорректно из-за того, что он некорректно получает line hate. Из-за этого сдвиг идет неправильный. Ой, нету, нажал из-за этого чуть-чуть они не на месте. Сейчас давайте их оформим сначала. <coughs> как бы их оформить-то? Давайте include. Даже не знаю как. Ну, давайте градиент. X Стартовать будет RGBA team color отсюда и прозрачный. Ну, вот так не слишком будем сильно подсвечивать. И второй цвет будет RGBA team color. Secondary. 0.1, И нормально. И мы сделаем еще user select. Non. Чтобы можно было сквозь него код выбирать. Ну и z index давайте добавим какой-нибудь. Ну пусть 10 будет. И все должно быть нормально. Так, не понял. В чем ошибка? Так, стили компилируются. но почему. Градиент никак не сказался на нем. А, сказался. Ой, я же его сразу же и бэкграундом перетираю. Ну, Дурак. Так, ну, вот он, такой простенький градиент. Соответственно, что-то нам мешает. Наверное, все-таки этот индекс нам тут не нужен. Нет. Вообще он не должен нам мешать выбору. Так, user select. Но он почему-то игнорируется. Ну да. Мы выключаем user select для этого элемента, и он тогда будет выбираться ниже. А, по-моему, pointer events еще надо, да. Poin... Pointer events. А... Нет, это не то. Хотя нет, pointer events должен быть. Non. Он должен игнорировать, будет ивенты, все события на этих элементах. Да, во, все, выбирать стало можно, все как надо. Ну, так линии вроде бы некорректно подсвечены. Ну, во-первых, line-height криво, во-вторых, что-то тут не так. Может, я посчитал криво в первый раз? Давайте мы как-нибудь это проверим. Я открою, где там он? Визуал код. Так, возьмем этот код. И посчитаем так нам бы какой-нибудь файлик пустой создать так и получается всего строк у нас эм, не показывает 22 то есть нам нужно подсветить а все-таки это 16 эм, так получается не, ну все верно получается. Это 16 А, так я вот эту подсвечивал. 14, все верно. И вот это с 18-ой. Нет, все верно, посчитал. 18 и 20. С 18 по 20 Ну, значит, нам LightHate все испортил. Почему он нам возвращает вообще не то, что там на самом деле? Это максимально странно. Но... Ну да, сдвиг вообще кривой, то есть вот это не вот эта строка должна быть подсвечена, а вот это и вот эти три. Так, но они криво подсвечены, потому что line-height кривой. Но почему же line-height такой кривой? Ладно, с этим я думаю разберусь уже вне видео, потому что у меня сейчас башка треснет уже. И надо сделать вот что: во-первых, мы уберем у параграфа кода body body, где же ты? Вот этот padding, мы ему сделаем 0. У кода есть свой padding, да? И плюс еще вот этот, тогда получается тут 5 будет. Мы оставим все как есть, но вот эти линии будут тянуться уже на всю ширину. Во, вот так вот намного лучше. Осталось только разобраться... Почему line head? Я, я не знаю. Еще раз попробую. Но если что, я сделаю уже просто это в ней видео. А, потому что для меня это загадка. Как это так происходит? Я в JS не особо силен, конечно. Но это же какая-то вообще элементарная фигня, которая меня тут так в ступор вводит. Вот мы перед, Давайте посмотрим. Мы передаем ему... Разделю даже. Передаем элемент. У элемента есть такие-то стили. И мы получаем оттуда line -head. Как он так получает, я вообще не представляю. Вообще, пушка какая-то. Есть код этот, затем properties, у которого есть line hate. У меня 25.6. Есть подозрение, что на это влияет шрифт. Кстати, шрифт, ну, да, шрифт. Так, где же я там фирокод включаю? Давайте-ка мы его уберем ненадолго. Так, а где это фирокод-то включает? Есть подозрение, что он его уберет до того, как фирокод загрузился и применился. Здравствуйте, что это такое? Um. Тут же определенных откуда все тянется Что-то я вообще Так, прекод, да А, в типографии, ну давайте в типографии -эм, Нет М -м. Типографии и прекод, где он тут? А, вот, фон fontfamily monospaced Ну давайте просто вырубим какой-то стандартный Пусть рубится. И как он подсветит в этом случае? Нет, он даже в случае с. Мон... Нет, это точно не шрифт. Ну, кстати, что нам возвращает? Все равно то же самое возвращает. Это точно не шрифт влияет. Хотя бы исключение сделал. Um, ну как? 25.6 превращается в 28.8. Ну, давайте просто вот ради интереса попробуем. Uh, line hate. Звук uh, вот тут сделаю сразу. Return 25.6. По идее, должно быть нормально. Да, вот, он идеально подсветил то, что нам и нужно. Давайте я пока вот это оставлю 25,6. Uh, to do get with JS. Вот так вот оставлю пометку, что нужно доделать. Это, наверное, на неделе сделаю. Сейчас не буду с этим разбираться, потому что мне сейчас плохо тут станет. И все думаю. Давайте мы эту задачу тогда пометим сделанной. Ну, не сделанной, а в процессе git add all. А, еще конфигурации точно, мы же в параграфах выбрали новый behavior. Так, git add all, git commit m. Так, work in progress 41. Эту фигню я потом доделаю, объясню, как почну и что за бага там была. Может, вы подскажете раньше, чем я доберусь, потому что мне сейчас не до этого будет и... И мы закроем эту задачу и перейдем уже, ну, что-нибудь главное будем делать или об авторе уже конкретно страницу оформить. Не знаю, я вообще даже не представляю, как это оформлять. В общем, что-то из этого уже финального начнем делать. И закруглять блок будем адаптивом. Так, гид tag нам нужно 8 x 12 да? Да, 12 сейчас. Git push origin 8 x 1 12. Все. Это должно сейчас задеплоиться. Я еще сейчас загружу для тегов там видео с картинкой на демо сайте. И будет все ок. Очень странный ролик сегодня <coughs> получился. Надеюсь, хоть что-то понятно было из того, что я сделал. В принципе, код-то рабочий. Он сделан правильно. Почему только Джесс возвращает вообще какую-то дичь? Не ту, которую нужно. Ну, я с этим уже потом разберусь. С этим аж затупил, что там сначала Highlight.js там мутит, а потом уже мы. Я не помню, как... Нет, у меня в блоге там похер везде jQuery. Я сейчас пытаюсь от него уходить, поэтому немного пробуксовываю на многих моментах. Но в целом все это нормально. У нас только проблема была с тем, что Highlight.js выполняется после нашего кода. Из-за этого были некорректные паддинги, но мы их перенесли на стиле нормально. И... Параграф line-height нам возвращает просто какую-то ахинею. Почему он это делает, я не представляю. Наверное, опять же, что-то может line-height жестко задать. Что у него, кстати, там за line-height? И посмотреть, что с этим будет. Ну, если жестко зададим, то там 100 будет правильно работать. Но нам надо делать так, чтобы... Ну вот, line-height 25.6, как computed styles возвращает 28.8. Когда там 25,6, я вообще не понимаю. То есть, так, line hate еще раз посмотрим. Так, нет, ниже, вот, где-то тут должно быть. А вот line и 25,6. Как сразу же после этого он возвращает 28,8? Я не знаю, я просто не вижу этой проблемы, поэтому я буду разбираться не позже. Поэтому я запушил, все нормально. Задачу пока не закрываю. А мы ее закроем в следующий раз. Так, где она? Потерял. Все, я не закрываю. Тут код пришел. Я, если ее поправлю, тогда уже закрою. И если я ее поправлю, объясню, как поправил в следующем видео. Тогда. И тогда я уже, надеюсь, я выздоровлю. И мы нормально с вами будем делать уже дальше. Так что всем пока.